Хватит девки спать! Будем English изучать! Эссек пак супер современный эффективный курс. Здравствуйте! Меня зовут Пит Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале The English. Сегодня урок номер 42 его тема предлог БАЙ Дорогие друзья! В английских предложениях очень часто приходится применять предлог БАЙ на русский язык Предлог by переводится как к или у, или согласно или по. Что значит к? Предлог by, который переводится на русский язык как к, означает какому-либо сроку, какому-либо времени, суток, дня, ночи, месяца, года и так далее. Даже к твоему приходу, может быть, к прилету Обамы, к отъезду Буша, или там, к приходу Путина, или к твоему приходу. Не имеет значения. Не имеет значения. Главное, чтобы было к какому-то сроку и так далее. Давайте конкретно посмотрим в этом формате на предложение, чтобы это более было понятно. Я всегда прихожу домой к пяти часам. Я всегда, I always прихожу, come приходить, to come предлог неправильный, came come. Значит, в первой форме я прихожу, I come, I always come. Куда? Какой предлог? Конечно, надо to, to home. Вот здесь используем предлог by. К пяти часам. By five. I always come to home by five o'clock. К пяти часам. Предлог by. К пяти часам. Может быть by five a.m. Это до обеда. Если будет by five. После обеда, значит, надо употреблять в конце P.M. после обеда. После обеда. Второе предложение. Мы сделаем наш проект к какому-то сроку. В данном случае к пятнице. Мы сделаем наш проект в пятнице. Мы сделаем. we made наш проект. Our project к какому сроку? By Friday. By Friday. Мы сделаем наш проект к пятнице. Итак, к пяти часам. И by Friday ну, в дню недели. И там by в пяти часам, by five o'clock. И здесь by Friday к пятнице. Можно и сказать в 2015 году. Все равно будет by. Или к прилету, я уже говорил, Буша или Обамы. Все равно будет by Встречи by meeting. Встречи Буча, Буша. Buy все равно будет. Он встречает меня всегда у магазина. В настоящее время он, она, оно. Утвердительное предложение в единственном числе. Встречает глагол, должен быть с окончанием S. Так всегда. Итак, он встречает. He meets. Кого? Меня. Me. Always. Где? By the shop. By the shop. He meets me. Always. By the shop. У магазина. В данном случае э -э предлог buy переводится как у магазина. У магазина. Или у парка. By the park. Не имеет значения. Следующее предложение. Они всегда отдыхают у моря. В настоящее время. Утвердительное предложение. Множественное число. Они всегда отдыхают у моря. Отдыхать to rest. Можно и так перевести. Отдых. Resting. Они всегда отдыхают. Как будет? They always. Они всегда отдыхают. They always rest. У моря. By the sea. У моря. еще одно предложение. Я должен соблюдать нормы согласно правил техники безопасности. Правила техники безопасности. Это переводится как Safety Regulation. Безопасное регулирование. Safety Regulation. To save это ну, сбережение. сейф, сберегать. Итак, я должен, как мы переводим? Можно I must, а можно I have to. Сокращенно I've have. Итак, я должен соблюдать. Переводим. I have или I've to observe. I have to или I've to я должен обсел соблюдать стандарты э, by the safety regulation. By, это согласно. Или по правилам техники безопасности. By, согласно или правилам техники безопасности. Последнее предложение. Вот, смотрим. По закону. By law. По закону. Или согласно закону. Все равно это будет by law. Я живу согласно закону. Значит, я живу по закону. Я действовал по закону. By law. Я действовал by law. По закону. Согласно закону. Дорогие друзья, нам необходимо кратко обобщить наш пройденный материал и, как наиболее лучше, нам необходимо закрепить все это памяти. Итак, предлог BY используется в случаях, когда нам необходимо в предложении выразить такое мнение, что нам необходимо что-то либо сделать или предпринять к какому-то сроку. Нам необходимо прочитать к 5 часам. Нам необходимо сделать к 7 часам. Нам необходимо подготовить наш доклад к какому-то времени. Это все будет by. Или к какому-то дню недели. By Friday, например. By Sunday. Или к какому-то месяцу. By, by э, month. Или к какому-то году. И так далее кроме того, «бай» переводится как «у» или «возле», например, «у реки», как мы скажем, «бай за риве, или «возле реки», все равно будет «бай за риве. «у моря» там «бай за сие», а также «бай» переводится на русский язык как «по» или «согласно», например, «мы живем по нашим законам», значит по нашим законам будет by law или по нашим правилам by rules по нашим правилам и так далее на этом наши дорогие друзья урок закончен вы были на канале The English и с вами был Пит Горбатюк подписывайтесь пожалуйста на мой канал кликайте делайте комментарии я желаю вам всего самого наилучшего и пока, Саулон, so до скорой встречи.